Всем привет из нашей сибирской тайги Пошли опята, поход за опятами Но по дороге в лесу встретились интересные грибы Это вот такие вот грибы в виде зонтиков Он так и называется, гриб-зонтик Это съедобный гриб пластинчатый шляпка в виде зонтика и на ней вот такие мелкие чешуйки вначале колокольчатая шляпка то есть вот такая вот колокольчатая потом раскрывается в виде зонтика видео вот такого зонтика это съедобный гриб который можно употреблять в пищу. Люди ошибочно не зная его пинают, бросают. Это съедобный гриб. Ножка мясистая. Вот такая вот. Идет в жарку, в варку. Вон еще зонтики. Растут обычно в затененных местах. Собирайте и употребляйте в пищу. Гриб, зонтик.